Как понять, что мужчина хочет уйти? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева. Я женский тренер. И сегодня такая важная тема. Часто очень задают девушки этот вопрос. И сегодня пришло время на него ответить. В первую очередь мужчина становится занят. Да? То есть у него нет на вас времени. Ему некогда. Он занят делами работой своей семьей какими-то еще делами, да, то есть постоянно постоянно занят. Ему некогда толком написать вам сообщение, некогда э, прийти на свидание и все меньше и меньше времени. Он такой как бы постепенно уменьшает э, свое присутствие в вашей жизни, чтобы вам не было больно. Э, будет плохой, да, показывать себя с плохой стороны, то есть когда мужчина хочет нравиться, он там говорит, ему, смотри, какие у меня мускулы, смотри, какой я классный, смотри, как я, какая у меня машина, смотри, какой я тебе подарок купил, смотри, какой я молодец, я тебя пригласил э, на свидание в то место, о котором ты мечтала, да? и когда он становится плохи, начинает плохеть, он начинает делать все, что только возможно, что может не понравиться женщине, да, это… Сразу у него начинает со здоровьем что-то рушится, что-то где-то заболел, где-то что-то случается, уже не такой сильный, он уже это не может, и так далее. Да. Бизнес рушится, да, денег нету, времени нету, денег нету. Да. Начинает гундить, да, ныть. Это не так, это не эдак, и ты не такая, не эдакая. И вот тут ты не так приготовила, тут ты не так убралась, тут ты не так рубашку погладила. да, То есть такое нытье, все ему не так, не эдак, соседи не такие, правительство не такое. То есть все начинается вот в таком э, моменте. Да? Потом может э, дальше проявлять на ревность вас. Да? То есть вы нечаянно нашли какую-то записку, сообщение прочитали в телефоне, э, какой-то еще момент, который... Может, где-то вы увидели, как к нему подошла какая-то девушка, может, что-то там на ушко сказала или как-то слишком как близкого человека его приобняла или там поцеловали щечки как-то не, не так, как просто коллеги на работе, да, а уже какие-то моменты, чтобы вас проявляли, чтобы обиделись и ушли сами. Да, то есть мужчина будет все это делать. Дальше. Принцип такой есть. Сама дура, да? Иногда мужчина поступает э, так, чтобы женщина приняла решение и ушла. И он ей потом говорит, ну ты же сама ушла. Да? То есть этот момент э, будет проигрываться. Дальше э, злость, да? что вы звоните мне в это время. Ты же знаешь, я на работе, ты же знаешь, у меня какие-то переговоры да, там, или какие-то дела. Ты меня отвлекаешь, э, мешаешь и так далее. Да? Потом это может переходить уже в агрессию в агрессию и в агрессии он уже может блокировать вас во всех соцсетях да? то есть это уже такая крайняя стадия что все вот тут достала уже не могу да и еще мужчинам не все мужчины могут сказать что дорогая мы с тобой заканчиваем отношения я там ухожу это может быть 10 процентов могут остальные мужчины Просто не могут так обидеть женщину, и они ищут разные возможности, чтобы вы сами обиделись и ушли. Могут говорить, что я тебе не подхожу, тебе нужен лучший мужчина, ты достойна более богатого, более успешного, более молодого и так далее. Да? То есть это тоже часто мужчины такое говорят, но это тоже показатель того, что мужчина в вас не заинтересован, и он уже сливается. То есть все эти моменты, если присутствуют в вашей жизни, то уже нужно что-то делать. Да? Но делать нужно с собой, то есть нужно стать той женщиной, которую мужчина не захочет отпустить. Которая, это уже в следующих видео, да? обязательно об этом буду рассказывать, раскрывать эти темы, потому что это очень важно. Ну и, дорогие мои, если вам понравилось, ставим лайк, да? подписываемся на мой канал, приглашаем своих подруг. И будет жарко. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.